Иван Орган. Позови меня к себе, Иван Орган. Мне не в гости, а в шоу Иван Орган. Я вам песенку спою Иван Орган. Или зачитаю, Иван Орган. Орган, Орган, Орган, Орган, Иван Орган. Орган, Орган, Орган, Орган, Иван Орган. Орган, Орган, Орган, Орган, Иван Орган. Орган, Орган, Орган, Дуй Юрий Дуй Позови меня к себе, Юрий Дуй не не в гости, а, а в шоу. Юри дудь. Дудь, дудь, дудь, дудь. Юрий дует, Дуть, тут, дуй, тут. Юрий дует, Дуть, тут, дуй, тут. Стс. СТС. Шоу. СТС. Yes. СТС СТ СТС. СТС. Кламбу. Куля, кола, куля, кола, кулакбу, кламбу. Куля, кула, куламбу, кланбу. Коля, кола, бур, кола, кола, Это не коламбур, коламбур. За кур, как сапур, коламбур. На турбамур белакур, коламбур. Питание Сингапур, коламбур. Там столица Сингапур, коламбур. Коля, Кола, кола, бур, кола, бур. кола, кола, бур, кола бур. Да.